смотрел конденсата не было не было mm. Mm, хорошо, хорошо. байпас вы открываете ну как положено пока она не нагреется градуса до 50 сама за это mm -hmm. а потом его открыл насос включил и поперл mm, хорошо она здесь сделана можно и без насоса со сама током. без насоса сколько она работает пока топишь я тебе скажу без насоса имеется ввиду систему да да да ну, пока топишь, она тебе греется, она вот на 60-80 на будет стоять хоть сутки, двое, трое, пока не остынет там. Без насоса. Без насоса. Насос, естественно, он прогонит, все пока там батареи уже сами охладятся. Потому что без насоса у меня какая. Так да, крайне не, не греется, вот этот, который вот, ну, потому что не, не доходит там. Ну, за... она ниже, да? Да, во-первых, от печки хватает туда тепла. Во, во, вот так во. А второй этаж? Второй этаж, этаж там? там же Ташкент, тут без холоднее и здесь. Туда все поднимай, все двери все раскрыть, оттуда Бега, все да. пошло. И там... А батареи? Ну, вот там батареи, есть, насос включишь, как в особый... А, без насоса. Там, все Хоть под 80 батарей расставляется. Насос. Без насоса. Без насоса. Ты что, а тогда вот погасло сколько еще без насоса тепло? тепло? Можно. Я тебе скажу, в раз в сутки 25-30 градусный мороз. Не, не просто 30 -30. Раз в сутки. Как ты говорил, 5-6 полешек туда на разгоне и поперло. Давайте завальчики добавляем. А -а. Вот ее вчера топили. В нее, о, ну, о, ну, я, я понимаю, что тепло еще на улице довольно-таки, да? Mm -hmm. Но вчера мне сожгли всего ахап. Не-не. Ну, да ладно. Сюда. Ты да. тепленькая. Ух, и она нет, уже не остывает. Нет. Вчера она была горячая. Да, еще один интересный. Ну плюс посмотри, здесь я сюда моркнул. Ну я помню, да. То есть, если там, допустим, можно в пятницу приехать, там, включить и уехать на работу. Да, вечером приедешь уже более менее дома. Потом уже печку. Готовим что-нибудь?